Шопинг обзор новинок, сумки, тюрбан, стиль Сумчатый Эксперт. Несмотря на то, что сезон сейчас не летний, а осень-зима 2021-2022, пришли светлые, очень красивые модели. Смотрите, Барабанчики окормлены металлическим красивым кругом фурнитуры. На задней стеночке кармашек на молнии. Удлиненная длинная ручка, которая регулируется. Внутри два бегунка, которые открываются туда-сюда. Внутри казан на... карман на задней стенке и кармашек на передней. Цена этих сумочек 1200 рублей. Еще пришли красивые тюрбаны. На мне один из них. Цена этого тюрбана 1100 рублей. Вообще, стильно это не значит дорого. На мне все, кроме тюрбана и кроссовок, все из цикки хенда. Представляете? Пиджак когда-то я купила за 10 рублей, потому что никто не понимал, как его носить, зачем он вообще нужен. Это, правда, было давно лет пять назад. Остальные вещи я периодически захожу, когда у меня просто такой Тинк! я такая «над зайти». И захожу, очень часто покупаю новые вещи с бирками, поэтому не игнорируйте такие магазины. Я понимаю, что некоторые просто не могут заходить по той или иной причине. Кому-то запах не нравится, кому не нравится ковыряться во всем этом я просто умею все это делать, и поэтому, если кто-то живет рядышком, Волжский Волгоград могу, могу оказать содействие, оказать такую услугу, могу подобрать, помочь, выбрать вещи, сумки. Есть на продажу тюрбаны. Тюрбан по-хорошему. Это та же шапка, просто она по-особому скроена. Девчонки говорят, мне не идет, я не умею носить, не надо ничего придумывать. Классическая одежда, либо свободная одежда. Здесь могли бы быть джинсы, и они тоже были бы уместны. Джинсы скин я не ношу, если бы это были бы классические просто джинсы, футболка под заправку, то это было бы тоже уместно. Итак, смотрите, кремовый тюрбан. есть такие белые, можно подобрать. Есть цветные, черные, есть шикарный горох. Тоже мне говорят, как же я его буду носить зимой. Могу сказать легко. Если тюрбан для вас, шапка тонковата, под нее можно одеть вниз старенькую теплую шапку и одеть этот красивый сверху головной убор. Сзади они на резиночке. Они регулируются, они полые, поэтому можно вовнутрь спрятать волосы. Не париться, что голова, волосы не уложены. Особенно зимой для меня это лично актуально. Когда я не успела прокрасить корни волос, либо когда я не успела ложить, снимая шапку, а там на голове «М -м -м, бабайка. Поэтому я озаботилась тем вопросом, как же можно найти выход этой ситуации. В данной ситуации для меня это прям... Палочка-выручалочка. Я могу прийти в любое заведение, будь то это какое-то серьезное мероприятие, или просто бар, или пойти с друзьями, и я могу головной убор не снимать. Потому что для меня это просто стиль. Но меня это радует. Не знаю, как вам нравится или нет. Поэтому не бойтесь пробовать, не бойтесь экспериментировать. Можно подобрать цвет, можно подобрать под ваш типаж. А, лица, фигуры. Все можно скорректировать. И если есть вопросы, звоните, пишите 8904-436-0956. Делаю отправки по России, Казахстан, Украина. Поэтому, если нравится, пишите, звоните. А если <coughs> покупаете парой, любую сумку и тюрбан, делаю скидку однозначно. Поэтому смотрите, есть такая кремовая сумочка. На камеру немножко искажает вид но это крем а это белое в общем вот такие красивые две сумки это фабрика пиков город пенза покажу сейчас этой фабрики другие модельки в основном сумочки небольшие кроссбоди покажу а потом покажу побольше Буду показывать, некоторые сумки не наполнены, поэтому прошу извинить за то, что буду шершать. Так Спрашивают часто очень много кроссбоди, их пришло великое множество, честно, их много, все показать невозможно. Просто если вам нужен какой-то определенный формат, вы мне напишите, мы с вами по видеосвязи сделаем подборку. Есть же много мессенджеров, бесплатная видеосвязь, и мы с вами прям пройдемся, выберем конкретно нужный вам цвет, нужную вам модель. Например, сумка, Так, цена у нее э, в районе полутора тысяч. Есть короткая длинная ручка, можно либо короткую, либо длинную снять. Она вот здесь цепляется на карабинах. У нее три отдела, на За, задней стенке карман на, на молнии, на передний карман, на, на крепке, вернее. Заходим вовнутрь, здесь раз, два, три, четыре, пять отделов. Карман на задней стенке. И карманы два на передней. Какие функциональные сумки? Это с темно-синий цвет. Смотрите, следующая моделька. Вот такая хорошенькая форма полукруга. Это тренд. Это модно. Это стильно. Она расширяется, увеличивается ее функционал. Вот так она плоская, маленькая. Ее можно носить каким образом? Раз два на локоток или в ручке очень часто девочки мягкие нежные беззащитные носят на локотке сумочку вот таким образом эта сумка полторы тысячи вот так расширяется бегуночком фурнитура здесь золотая идем вовнутрь чтобы не шушать, просто покажу. Здесь внутри перегородка, есть длинный регулируемый ремень. На задней стенке карман на молнии, на передний кармашек. Так, эта модель есть еще в одном цвете. Сейчас покажу. Смотрите, она из красивой коричнево-бежевой змее. Змея матовая. Вот такая фактурная. Точно так же расширяется золотая фурнитура. Здесь очень такой же вход. Вот. Очень качественный подклад. Эта сумка тоже по цене полторы. Так, Теперь показываю следующее. Вот такой планшетик небольшой есть. Черный. Он тоже на три отдела. Цена точно такая же. Полторы тысячи. Это я показываю всем малышки. Здесь три отдела, карман на передней, на задней стенке, тоже золотая фурнитура. Следующий, побольше, цена точно такая же. Тоже три отдела, один длинный регулируемый ремень, один вход. И раз, два, три, четыре, пять отделов, карманы на передней стенке, на задней стенке и внутри еще один отдел. Карман еще сзади. Вот такие вот у нас кроссбодики. Есть кроссбоди вот такая побольше. Металлический ремень. Ой, метал металлическая молния здесь является прям украшением. Она среднего размера, мягкая. По бокам два рабочие кармана. Внутри так, что у нас внутри? А, внутри карман на задней стенке. И по бокам вот наружные карманы. Регулируемая ручка. Эта моделька есть еще в одном цвете. Сейчас покажу. Она черная, но уже гладкий черный. Если этот черный прям гладкий, он слегка побликивает. Этот матовый, он больше похож на кожу. Прям губка такая, прям пористая как натуралочка. Так, и эта модель есть натуральной замши. Цена ее две с половиной. Очень красивый цвет фуксии. Тоже длинный регулируемый ремень. Удобная сумочка благородного цвета. Красотка, правда? Так, есть замша кроссбоди. Вот такая моделька, две клепки, карман на передней стенке, на задней стенке карман. Цена этой сумки 2,100, здесь карман на задней стенке, два кармашка на передней. Натуральная замша, здесь вот весь клапан. Регулируемый ремень. Ну как вписывается сюда тюрбан? Ведь подношу к себе абсолютно разные цвета сумок, и они все подходят, потому что на мне базовые цвета одежды. Это немаловажно. Но если вы хотите цвет, можно сделать цветом. Хуже от этого выглядеть не будет. Наоборот, будет выигрышная более ситуация. Так, покажу сейчас сумочки. Так, эти оставлю, потому что их нужно писать и замерить. Стежка. Красивая, модная, стеганая сумка. Фабрика Пиков, город Пенза. Цена сумки 2 600. Вот такая мягенькая стежка. Это текстиль. Нет, обманываю. А смотрится как текстиль. Это эко-кожа. Сбоку вот так она выполнена. Донышко вот такое, донная часть. На задней стенке карман на молнии, но очень похоже на текстиль. Прям такая как кожа нежнейшая. Две ручки средней длины. Два бегуночка, которые входят туда-сюда. Очень плотный подклад. На задней стенке карман на молнии. И на передней два кармашка традиционно. Вот такая красота. И смотрится она тоже очень-очень стильно. И смотрите, за счет того, что она мягкая, у нее очень большой объем. Мягкие. мягкие сумки входит очень много. Пришла в парикмахерскую, вовремя не покрасилась. На выручку пришел Тюрпан. Он спас меня, реально. Всегда минус повернуть на плюс. А вот они, наши барабанчики. Выглядят очень нежно. такой красивый тюрбан, исполнен в нежно-кремовом цвете. Сверху вот такое переплетение идет. Сзади можно, если есть волосы, да, допустим, хвостик, либо там кулька. Объем, смотрите, он увеличивается. Вот так боком покажу. Вот таким образом он будет увеличен. Здесь резиночка. И вот здесь тоже резиночка. Можно одеть на любой размер. Я хочу сказать лично от себя, что когда я приглашала девочек на фото и видеосъемку, одевала им тюрбаны, подбираешь сумку в цвет, преображение идет, девчонки. Появляется женственность, какая-то нежность, играция в движении человека очень красиво девочки удачи вам здоровья вам и вашим родным